Да не, не, это бред какой-то, типа это какой-то прикол, походу. Здорово, ну как? Ты. Еще вчера вечером мы с тобой оба думали, что раз и навсегда потеряли свою любимую семью YouTube Team на девятом сервере Барвихи Успенской. Произошел какой-то сбой в системе, при котором полетело довольно немаленькое количество семей, причем на всех серверах Барвихи РП. Почему это происходит, кто к этому причастен, восстановят ли все эти семьи и вернут ли нам все наше с тобой имущество, обо всем об этом поговорим в сегодняшнем видео. Ну и а перед началом не забывай про розыгрыш на 500 тысяч рублей среди всех серверов Барвихи который я провожу абсолютно в каждом своем видеоролике. Все условия ты видишь на своем экране, но а итоги каждое воскресенье вечером на моей странице ВКонтакте, ссылочка есть в описании, удачи! Данная проблема на самом деле началась еще буквально несколько дней назад, и причем началась она на четвертом сервере. Один наш ютубер Моди уже снимал несколько роликов по данному поводу, ведь именно у них на сервере все это и началось, Моди даже проводил какие-то расследования по данному поводу, в конечном итоге вся эта движуха добрала и до нас, до девятого сервера Барвиха Успенская, где также буквально вчера в вечернее время слетело несколько довольно известных семей из топ-10, после чего я видел скриншоты с подобной проблемой седьмого сервера и других серверов Барвихи РП. После чего я естественно обратился с данным вопросом сразу же к руководству проекта, на что получил довольно неоднозначный ответ. Ту конкретно во всем этом виноваты, почему это происходит, какого-то развернутого ответа я естественно не получил, но успокаивало лишь одно, а именно то, что все те семьи, которые были утеряны в связи с данными проблемами, будут впоследствии восстановлены. Немного понастальгируем и мы вернемся примерно на год назад, а именно на 9 января прошлого года и вспомним, как же мы еще тогда с такими ютуберами, как Мишка Плюшева и Каспер вообще создавали данную семью ютуб-тим. Скидывались деньгами на покупку первого особняка для нашей семьи, тогда он еще находился на Рублевке, а впоследствии переехал на новый остров. В данную семью на протяжении всего года было вложено довольно огромное количество ресурсов, огромное количество вертов, автомобилей, внедрение неких систем зарплат, рангов, кап состава и всего вообще того, что связано с данными семьями. Данной Фомой с самого начала мы договорились заниматься по очереди, и первые полгода примерно занимался ей Мишка Плюшевый. Он был во главе данной семьи, проводил и внедрял свои некие реформы, после чего права данной семьи перешли ютуберу Каспер Ван. И он также внес довольно огромные вложения в данную семью она по-прежнему остается в топ-1 на девятом сервере ну в принципе оставалось до вчерашнего дня естественно мы все были крайне удивлены и в тот же момент очень сильно расстроены когда все это произошло начались серьезные разбирательства переживания по данному поводу в принципе это логично Но, как я и говорил успокаивало лишь обещание разработчиков о том что все эти семьи будут восстановлены смущал один факт что меня больше всего пугало это то что я если восстановят данные семьи, то а как же быть с рейтингом, который достигал почти 1 миллиона? Как же быть с людьми, количество которых достигало почти 4,5 тысяч человек еще на вчерашний день? Я уже не говорю про особняки и вообще все имущество, которое находилось в этих семьях. Ну и буквально сегодня, зайдя на наш сервер, мы с тобой уже можем убедиться в том, что обещания разработчиков были выполнены и продолжают выполняться. Судя по всему, ночка выдалась не из легких у наших разработчиков. На данный момент конкретно у нас на девятом сервере восстановлено уже довольно немаленькое количество этих семей. И восстановили не только семьи и конкретно их название. Произошел чуть ли не полный откат системы. Наша семья снова существует, она снова в топ-1, у нее снова почти 1 миллион рейтинга, в ней также присутствуют почти все те половиной тысячи человек. Приглашения в данную семью работают. Единственное, что нам пока что не вернули, это лишь наши особняки, конкретно нашу особу 20 паркинг в поселке gold village на новом острове Но я думаю если разработчики смогли уже восстановить все самое главное самое основное то вернуть особняки их владельца не составят какого-то особого труда по поводу автомобилей вертолетов да и вообще всех транспортных средств которые находились в этих семьях до этого слета я думаю тоже здесь не будет никаких проблем К примеру еще вчера после данного слета мой вертолет и моя бх8 вернулись мне в команду слэшка пусть просто-напросто вернулись в мой гараж также я думаю произошло у Мишки Плюшева и Каспера. И я думаю, как только нам вернут наш особняк, мы сразу же сможем спокойно загрузить все наши ТС обратно в ФАМУ. И как показывает практика, если не составило какого-то особого труда восстановить все эти семьи, их рейтинги, участников данной семьи и все прочее у нас на девятом сервере, то я думаю, это также не составит труда сделать и на всех остальных серверах. Поэтому я не вижу какого-то особого смысла как-то бомбить по этому поводу, негативно высказываться, дезморалить себя, дезморалить остальные, а просто-напросто немного выждать времени и потерпеть думаю уже в ближайшее время абсолютно на всех серверах абсолютно у всех тех игроков которые потеряли свою фаму или какое-либо имущество этих семей они его получат обратно так что могу пожелать лишь только большого терпения нам и нашим разработчикам ну а на этом у меня пока что для тебя все продолжаю держать тебя в курсе всех последних событий пока